Какой сегодня день? А это да! 16 сентября круто! 2022 года! Вот это крутяк! Сейчас пойду в телевизор посмотрю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 Офигели совсем, что ли? Я не разрешаю убивать дитя мое. Зараз я. А. Ну все, держитесь у меня. Эй, вы... Какого вы черта убили моих А Они же были полицейскими, а вы убиваете моих детей. А вы вообще кто такие? <рик> <рик> <рик> Я вас побью нафиг, понятно вам? Это вам конец. Я покажу ролик про убийство всех детей. <рик> Третья, третья, третья. Иди сюда, проклятый. Стогнал, Ты на меня всел, должен был кафе радовать, эй? не бери, пожалуйста, я умер. Рана у меня Куда у них выходят? Зараза! Я убью вас, Ротвейлер, и убей, я взорву вашу район, из как достать соседа дом. Задолбали, дураки! Хо-хо-хо!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 Иди куда, где вы? Куда вы прячетесь, идиоты? Ну-ка вернитесь, идиоты. Сейчас куда не устроим. А, вылазь, вылазь,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 Okay. Ah! li еёalesü! Fuck. Oh. Мужчина, мы сделали ваш дом. После взрыва вы позвоните полицию и арестуете этого бандита. Как бы он злодей бятя трех котов. Я узнал его спасибо, что позвонили нам достроить ваш дом.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 Серьёзно, я